На самом деле в экономике все не сложно. Все вот эти вот ребята с умными лицами деловыми, которые начинают рассказывать про какие-то непонятные и сложные вещи, можно их не слушать. Да? То есть нужно понимать, что в экономике все очень и очень просто. Если у вас деньги в экономике дешевые, то у вас экономика растет. Если у вас деньги в экономике дорогие, то наступает кризис. Из-за того, что присутствует кредит, нужно понимать, что когда кредит дорогой, экономика падает. Когда кредит дешевый, то, то, соответственно, экономика растет. Друзья, кто смотрел «Игра на понижение» фильм? Очень интересный на самом деле фильм. Я рекомендую посмотреть, кто не смотрел. Действительно, не пожалеете. Очень хорошо, интересно написано, ну, описано, показано. Да, вы поймете, что это было неизбежно. То есть Майкл Бьюри, доктор Майкл Бьюри, который предугадал падение в рынков и когда к нему приходили управляющие и говорили, ты что делаешь, ты сумасшедший что ли, ставишь на падение ипотечных облигаций, самых надежных инструментов, которые в принципе в экономике есть, и недвижимость никогда в цене не упадет. Он говорит, ребят, упадет, вы вообще все не правы. Вы не правы, а, министр финансов США не прав, глава ФРС не прав. Все Пипец как неправо, да, потому что весь рост, который вызывался, он был обусловлен тем, что были низкие процентные ставки после кризиса кризисных явлений, кризиса экономики 2000 года, когда доткомы падали в цене, Федрезерв для того, чтобы спасти экономику, они опустили процентные ставки. Опустили процентные ставки, банки получили возможность в центробанке, американском центробанке получить дешевые деньги. Получили дешевые деньги, их надо было куда-то размещать и они их направили в ипотеку. Так вот, когда он предсказывал кризис, что он сказал? Говорит, ребят, с 2006 года. Это, начало, это было в 2007 году, да, когда непосредственно была ставка. В 2007 году с года, вернее, процентные ставки в Америке начали расти. И это неизбежно рост процентных ставок приведет к тому, что повторится кризис. Да, то есть И он вылится вот именно в ипотечных бумагах. Я еще скажу, в чем я вижу.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 ну, вкратце пересказал то, о чем говорит Рэй Далю в своем ролике «Как устроена экономическая машина за 30 минут». Если захотите, можете найти и посмотреть. И нам нужно понимать, откуда берется природа кризиса. Да? То есть, это, как я говорил, когда нам нужно выстраивать глубоко эшелонированную оборону, нужно понимать откуда же прилетают проблемы. Проблемы прилетают тогда, когда становятся деньги дорогими. Когда деньги становятся дорогие. Деньги становятся дорогими тогда, когда происходит удорожание кредита, удорожание кредита начинает происходить тогда, когда у нас начинается инфляция.